Наверное, изначально было понятно, что сегодняшний матч получится для нас очень трудным, учитывая и физическую форму нашего соперника, и то, что по поводу сыгранности у них все гораздо лучше, потому что уже скоро у них начинается чемпионат. Нет, так, так, это так и должно было быть. И я думаю, что только в таких матчах ты можешь увидеть такие основные проблемы, какие существуют, над чем надо работать и куда двигаться. Плюс, где еще набираться опыта, где набивать шишки, как не в таких матчах. По мне эта игра на значительно полезности, чем любая другая со слабым соперником, где ну, там, ну, выиграли бы, ну а дальше что? Поэтому я очень доволен спарингом, плюс ребята посмотрели, к чему надо стремиться. И Динамо мне реально понравилось, и я вспоминаю матч, который был два года назад, и сегодняшний – это две другие команды. То есть, правильно я понимаю, то, что вот на ближайшие два матча именно задача посмотреть на ошибки ребят? Конечно. на шишки – все. Мы готовимся к чемпионату, мы готовимся к БТ. Это для меня важный матч. А сейчас я посмотрел тех же новичков, посмотрел их хорошие стороны, слабые стороны, а где ты их увидишь? На трени тренировках это не всегда видно, потому что ты тренируешься каждый день, одни и те же требования. А вот такие матчи, и, и «Динамо» на хорошем ходу. Я уверен, что у них не будет проблем по чемпионату, потому что команда организована, очень компактно играет. И они очень хорошо ловили нас именно на быстрых контратаках. Я думаю, что это их будет именно конек в чемпионате России. Вот. Ну и нам, конечно, стоит... Как бы, тоже иметь на вооружении, что мы не должны раскрываться. Даже атакуя мы не должны раскрывать зоны, особенно центральные, по которым «Динамо» очень быстро выбегало в атаку. Приболел «Динго», уехал в сборную «Бахр» и «Швецов». Сейчас, наверное, линия защиты – это самое проблемная, учитывая кадровый дефицит. Это сейчас. Мне важно, что будет чемпионат. И... То мастерство, что я видел у Динга даже в этих матчах, оно меня вполне устраивает. Мне было больше, важнее было посмотреть за э, Ми, э, Михой. Вот, и вполне меня устраивает его игра головой. Понятно, что молодые ребята рядом с ним играли. И по большому счету я остался доволен и игрой э, э, Родионова, и игрой э, э, Хали. Но вопрос в чем? Нужна все равно спортивная злость. Еще более Родионов хорошо шел, хорошо входил, хорошо выиграл единоборство, а потом идет и извиняется. За что? Там, где не было фала. Это... Просто спорт это.. Они должны увидеть, что именно вот.. Вот большой спорт именно отличает это люди, которые хотят побеждать. Вот. Такого в чемпионате Беларусь такого давления у них нет. И это плохо. А где расти молодым ребятам? Мало сегодня что у нас получалось в атаке, с чем это можете связать? Да я не сказал, либо... что подходы были неплохие, то есть мы неплохо фрагментами выходили, но дальше не было продолжения. Понятно, что там, играл не оптимальный состав, не оптимальные кондиции, еще что-то. Но присутствует спешка. Но ну, это опять же мастерство. Поэтому я бы не сказал, что... По мне, я говорю, что очень хорошо сыграл Динамо. Очень агрессивно, очень злото. и ну, приятное впечатление оставили. Заменили ложку на у него повреждение? Да, опять же. Почему повреждение? Когда ты идешь единоборство, если ты немножко расслаблен, то ты получаешь или травму, что все закономерно. Если ты жестко входишь, жестко ставишь, никогда травмы не будет. Поэтому пускай учится на своих ошибках. И Не менее серьезный матч у нас будет завтра. Как ребята успеют восстановиться? Главное, чтобы голова восстановилась. Психологически восстановиться проблем не будет. Выполнять, терпеть главное. Вот, ждать своего момента, но не раскрываться. То, что мы сделали в этой игре, это хороший урок для нас. Нельзя играть просто в футбол, в легкий футбол. Футбол это любит терпеливых, любит кто терпит, он достигает результат. Мы сегодня именно в этом мы проиграли. Все голы были практически после наших ошибок, причем детских ошибок. Поэтому это хороший урок. Лучше учиться в товарищеских матчах, чем в чемпионате.